Трибуна Думы я трижды вносил предложение срочно принять постановление и организовать достойную встречу в столетии образования СССР. Единая России пока отмалчивается. Я отправил соответствующий документ правительству и президенту. Надеюсь, что они ответят быстрее Единой России. Наша партия в ближайшие дни проводит пленум и семинар, посвященный этой исторической дате. У меня материал, который вы сегодня увидите на нашем сайте, завтра в правде и Советской России, опыт советского народовластия и задачи нашей партии в борьбе за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народов». Мы подвели итог столетнего существования в гениальной идеи союзного государства. И хочу сказать, что любой грамотный человек обязан ознакомиться с этим материалом. Над ним трудились лучшие ученые, эксперты, наша партия, наши друзья и союзники. Мы сделали целый ряд выводов, которые сегодня просятся в каждый кабинет и в очередной закон. Вывод первый, что главным достижением нашей цивилизации является сильная государственность, которая позволила нам выжить в этой истории. Сам факт, что президент Путин вчера по Красной площади ходил и знакомился с материалами того легендарного военного парада, с которого 28 тысяч бойцов, по сути дела, ушли сразу в бой, ибо фашисты стояли в 30 километрах от Красной площади, Свидетельствует о том, что президент понимает, нам сегодня объявили войну, и надо впитать в себя все лучшее, что было в нашей героической истории. Вот советская власть и создание союзного государства были первым исключительно важным шагом в восстановлении той тысячелетней государственностью, которую царизм впалил Первой мировой войне. Я не устаю повторять, и сегодня каждый, кто собирается бороться с нацизмом, бендеровщиной, и фашизмом, с тем вызовом, который нам бросили англосаксы и НАТО, должны помнить завершение царствования российской романовской династии. Подряд проигнаны три войны с позором. Крымская без права держать флот в Севастополе, русско-японская с потерей полсахалины Курильских островов и Первая мировая, в которой сгорела и разрушилась Российской империя. Мы все сделали для того, чтобы ее собрать вместе. Но ленинско-сталинская модернизация ее собрала на новых идеалах. Идеалах справедливости, дружбы, идеалах гуманизма идеалах классного образования и особого уважения к человеку труда, женщинам, детям и старикам. Это первая победа, первый героический подвиг советской власти, которая она совершила в нашей многовековой истории. Второй подвиг был, в стране советской власти досталась убитая промышленность, разрушенный транспорт и разбежавшаяся армия. Она все сделала для того, чтобы... Собрать Красную Армию, расколотить интервентов, выгнать всех прочь. В этом году исполняется сто лет, когда мы завершили на Дальнем Востоке разгром японских милитаристов и выгнали их, 100 тысячная японская армия была разбита и изгнана с территории советской страны. После этого открылась возможность формирования нового создания Союза Советских Социалистических Республик. Еще один принципиальный вывод и героический подвиг связан с образованием и формированием новой индустрии. Первыми декретами были декреты, направленные на образование и ликвидацию неграмотности и беспризорность, и эта задача была блестящим образом решена. В этом материале мы особо отразили международную поступ великих идей Ленина и Сталина. И приводим даже слова Мао который сказал, нам придется выбирать русский путь, потому что Ленин и марксистско ленинская идеология, Великий Октябрь и выстрел Крейсера Авроры осветили нам тот путь, который позволит решить все наши внутренние задачи. И в 2021 году была создана компартия Китая, которой исполнилось уже 100 лет, а в этом году Китайские коммунисты на 20-м съезде доложили, что они добились, руководствуясь марксизмом, и строя социализм китайской спецификой, гениальных результатов. Когда я начинал писать первую работу о Китае, они производили меньше 2% своей продукции. Сегодня они производят 18,5%. Сегодня Китай стал мастерской мира. Китай осваивает космос. Китай стал главной мастерской мира и сегодня с удовольствием все приезжают в Китай для того, чтобы заключить официальные соглашения. Недавно германское руководство, немецкое, продемонстрировало это. Для нас Китай является стратегическим партнером. Наша партия давно подписала договоры меморандум с китайской партией и мы последовательно реализуем эту политику. Считаю, что выступление президента Путина на Дальнем Востоке на эту тему сегодня должно быть программным документом для всех, ибо там ставится задача максимально расширить наши возможности, развивая Транссиб и Байкал-Амурскую магистраль, максимально быстро осваивать Севмор-Путь и максимально сложить наши потенциалы для того, чтобы освоить новейшие технологии в области авиации, электроники, в том числе и оборонного комос. Для нас принципиально важно сделать выводы и из Хрущевской так называемой отцепили, которая повеяла холодом предательства и прежде всего предательства Горбачевых и Ельциных, которые отступили от марксизма и ленизма, строились в дядю Дядисему и потеряли возможность развивать свою суверенную страну. Путин, блестяще об этом недавно выступал, и говорил на о форуме. Но годом раньше, в октябре, на этом форуме он заявил, что страна и капиталист зашли в тупик. Абсолютно правильно. Но если вы зашли в тупик, ищите выход. История последних 100 лет показывает, что этот выход построения обновленного социализма советская страна и китайская народная республика в очередь нам всем доказали. Пока топчемся на месте и поворота в левую патриотическую повороту практики нет. Я внимательно посмотрел, как отмечало наше руководство так называемый День народного единства. Я, правда, един с народом, но с олигархией я не хочу объединяться, ибо эта олигархия даже не желает платить нормальные налоги и сейчас вкладывать средства в нашу победу. По-прежнему угоняют деньги платят огромные все зарплаты незаработанные и продолжают растаскивать нашу, наше сырье, не вкладывая ничего в развитие новейших технологий. Мы обязаны все сделать для того, чтобы и здесь учиться у советской страны. Кстати, на этой встрече много говорилось очень важных интересных слов о предыдущей истории. Да, Дмитрий Донской совершил подвиг. Сергей Радонежский благословил двух Романахов открывать великую Куликовскую биту. Он понимал, речь идет о выживании русского мира. Да, Кутузов сдал Москву, но собрал, обновив армию, дал новый бой и догнал французов до Парижа. Да, Сталин в 1931 году выступил, что... Или мы пробежим то, что Европа прошла за 50-100 лет, за 10 лет, или нас сомнут. Построил 9 тысяч заводов, сформировал могучую армию, расколотил весь гитлеровский рейх и водрузил красное знамя Октября Ленина от Берлином. Сейчас перед Путиным стоит та же задача. Те, кого не добили в 1945-м, нацисты, бандеровцы под управлением американцев, сегодня объявили нам войну. Война имеет два исхода – победа и поражение. Поражение означает потеря нашей государственности, поэтому мы должны все работать на победу, а на победу можно работать, если ты освоил новейшие технологии, в новом бюджете нет денег на них, если ты грамотно учишь детей, подростков, воспитываешь студентов, с ними по-прежнему не работают профессионально, если у тебя учитель, герой, учитель-патриот, из десяти командиров, которые штурмовали Берлин, 8 были директорами школ и учителями. А вас сегодня они правду не рассказывают то, что творится в Донбассе. И не желают собирать некоторые. Вот, помощь соответствующая. Мы день назад отправили 103-й конвой. Я спрашиваю, я говорю, впервые показывали так ярко на телевидении. Россия один блестящий. Говорит, мы впервые взвали. Оказывается, вы более сотни конвоев, 16 тысяч тонн. А мы с первого дня это делали и продолжим. Мы приняли 12 тысяч детей и продолжаем принимать. Это наша святая обязанность, но этим должны заниматься все и должны заниматься дружно. А это требует максимальной сплоченности общества и прорыва в новых технологиях. Отсюда нужна реально новая программа. Три раздела посвящены этой программе, нашему бюджету развития, народным предприятиям, нашему качественному образованию, образованию для всех и помощи, прежде всего, детям войны, женщинам, старикам и многодетным семьям. Это реальная программа вывода страны из кризиса. Я вас приглашаю на наш пленум и семинар, будет вести прямая трансляция. Вы получите большое удовольствие, ибо здесь есть ответы на те вопросы, которые стоят целым перед обществом. Они не зависят от вашей национальности, вероисповедания или партийной принадлежности. Сегодня мы обязаны, сплотив страну, двигаться по пути социализма. Другого пути у нас реально нет. Но для этого нужны честные выборы. Завтра в этом зале будет большое слушание. Мы внесли избирательный кодекс. Избирательный кодекс обобщил всю лучшую практику. Вчера Синельчиков представил ее на пленарном заседании. Завтра мы рассмотрим и приглашаем вас принять участие в этом мероприятии. Так что впереди у нас... Пленум и ждем вас в гости.